только-только пришел учиться и еще не имеет навыка уплотнять время и уплотнять информацию в своем сознании, это мы с вами будем учиться и учиться постепенно, так вот сознание такого человека оно обладает одним очень неприятным качеством. Оно запоминает только 30 процентов информации, которая ему дается. Поэтому я буду всю информацию, которую мне нужно вам дать, отбавлять практикой. И вот сейчас мы с вами переходим к практике. Но прежде чем мы с вами перейдем, еще буквально капелька теории. Практика связана с предметом нашей встречи. А предмет нашей встречи первого курса это не столько рассказать вам про теорию сознания, которую мы будем повторять и повторять и повторять, у вас эти семь тонких тела за будут отвечать в конечном итоге, а все-таки научиться управлять своей этикой. Вот наша задача на первом курсе. Умение управлять своей энергетикой, это хлеб с маслом любого начинающего практика. Если у тебя нет энергии, с какой магии тебе речь? Вообще, о каком развитии сознания идет речь? Если у тебя нет энергии, если ты не можешь управлять элементарно своим собственным телом, как ты можешь управлять своей реальностью? Нет, давайте с тела все-таки начнем. Да? Тело должно работать. Поверьте, у него нет никакой другой функции. Все функции, которые ему приписывают культура, она молодым, здоровым, красивым, да? это потребности культуры, а не тела. Культуру делают люди, и люди очень хотят, чтобы они и вы были молодые, соответственно, здоровые и красивые, а телу абсолютно все равно. У него нет предпочтения о толщине, величине, глубине, ширине. У него есть одно единственное предпочтение, хватает энергии на поддержание всех физиологических функций или не хватает. Хватает энергии для поддержания не только своего здоровья, но и структуры работы всего сознания, всех тонких тел или не хватает. Это единственный критерий оценки. Наша с вами задача сделать так, чтобы хватало. Энергия тела, энергия сознания – это эфирное тело. Там аккумулируется вся энергия, которую вырабатывает наше тело физическое знаете, это вот если брать аналогию опять же с предприятием, это как склад готовой продукции. Да? То есть каждый мозг вырабатывает свой вид энергии, печень свой, почки свой, то есть у каждого своя частота, и все это в совокупности накладывается и формируется вот в этом едином энергоинформационном пласте, который больше энергии, чем информационный, эфирное тело. И вот если вы попробуете сейчас концентрироваться просто не закрывая глаза на своем эфирном теле, э, просто на физическом теле, прошу прощения, на физическом теле. Вот оно у вас есть, вы его чувствуете корпус, например, чувствуете, да? А теперь попробуйте проведите аккуратненько так плечиком туда-сюда, туда-сюда, чуть-чуть, плечи, Только не быстро. Мысленно. Нет, в физическом теле, да? Мысленно. завтра будем делать. Сейчас пока реально плечо не только само двигается, а вроде как и кусок пространства какое-то с собой тащит, да, вот рядом. Есть такое ощущение, вот нету, а вы а что вроде бы как пошло плечо, а пространство оно чуть-чуть так догоняет, да? чуть, чуть буквально секундная задержка и плечо и догоняет это пространство. Лучше это всего плечо. ощущается, когда не двигаешь практически вообще физически, не производишь движение. Можно так. Это как раз и есть то самое эфирное тело, некая энергетическая плотность, которая более всего плотна рядом с границами физического тела, а чем дальше от физического тела, тем она более рассеивается. Вот плотность у границ физического тела, это как раз и есть тело эфирное. Но не само оно, оно так проецируется в нашей трехмерной реальности. А само эфирное тело это конгломерат энергии, который пронизывает и физическое, который пронизывает и все органы. Просто плотность, материальная плотность, плотность у него не настолько велика, как у физического тела. Оно имеет возможность быть чуть-чуть пошире. И вот это эфирное тело и есть предмет нашей с вами работы. Энергии в нем должно быть много. Более того, она должна быть постоянно в движении. Ни в коем случае не должны быть никаких заторов, никаких задержек, потому что заторы и задержки это гарантированные болезни. Если существует энергетический блок, это значит, что есть непроходимость энергии в этой зоне физического тела, а значит, там есть проблема, там есть болезнь. И вот это наша с вами будет задача, для начала вычислить эти зоны, так сказать, мертвые зоны, обесточенные зоны и попробовать начать взаимодействовать с ними, то есть элементарно изменяя энергетический статус, энергетическую составляющую в теле физическом. Энергия должна в теле быть равномерна, ее должно быть много и она должна находиться в постоянном движении. Это закон здоровья. Я дам вам все методы для уплотнения эфирного тела, для нагнетания туда энергии для возможности делать из эфирного тела такую аккумуляторную батарейку, которая будет поддерживать ваше сознание, даже если вас выкинут в открытый космос, да, то есть вы, вы еще некоторое время продержитесь, да, возможно, до прихода спасателей. Но это юмор, конечно. То есть если вдруг случится так, что у вас вы попали в критическую ситуацию, находитесь в состоянии стресса, да, энергия начинает забираться сознанием в большей степени, чем в обычном статусе, поверьте, вам хватит для того, чтобы пережить этот стресс безболезненно. То есть любой другой человек уже давно в депрессию или в какой-нибудь еще информационный коллапс пойдет, вы нет, если у вас будет много энергии. И я постараюсь сделать так, чтобы вы этому научились. Но для начала мы с вами должны отработать на практике то самое правило, закон номер два где внимание, там и энергия. Для этого мы с вами проделаем простое упражнение со своими собственными ручками, с открытыми глазами или с закрытыми глазами, как вам удобно. Я рекомендую вам делать упражнение на первых порах с закрытыми глазами. А все почему? Потому что, опять же, поменуя тот самый закон. Вот ваше внимание сейчас где? На руке. На мне оно пока, на мне, вы на меня смотрите. Значит, я попросту манипулирую вашим вниманием. Что бы я ни сделала, ваш взгляд потечет за мной. А человеческое сознание устроено таким образом, что он без нужды на двух объектах внимания держать не будет, только на одном. Значит, пока вы наблюдаете за мной, ваше физическое тело остается бесконтрольным, просто буквально брошенным, позабытым, позаброшенным. И только лишь когда вы выделите его своим вниманием, оно станет контролируем для вас, для этого надо закрыть глаза, то есть чтобы ничего другое вас не отвлекало. Только по этой причине, более никаких необходимостей для того, чтобы вы медитировали с закрытыми глазами нет, только по этой причине. Поэтому если хватает сил с открытыми глазами на здоровье, может быть у вас богатая медитативная практика, нет, значит просто прикрыли глаза так, чтобы вас просто ничто не отвлекало и сконцентрировали свое внимание на мизинке. Просто выведите. Спасибо, достаточно. Отследите, пожалуйста, какая разница в ощущениях мизинец до и мизинец после. Что чувствует мизинчик? физически а Пальцев. Вот все остальные пальцы, и вот мизинчик. мизинчик. Тяжелее, толще. А? Тяжелее, толще. Тяжелее, толще, плотнее, горячие. Да, а. Смотрите, мы ничего не делали, только выделили внимание, реально изменились физические ощущения. Этот опыт нам о чем говорит? Своим вниманием мы можем изменить ощущения своего тела. Можем, значит, мы можем вниманием справиться с болезнью, мы можем вниманием перераспределить энергию по телу, просто мизинцы это очень просто, да? с печенью будет значительно сложнее и с сердцем будет значительно сложнее, потому что это очень мощный такой агрегат, да? но тем не менее все возможно. Давайте мы усилим с вами это упражнение и заполним вниманием не только мизинцы, но и безымянные пальцы. Оба. Да, да. На обеих руках. Да. Четыре пальчика уже держим своим вниманием и отслеживаем, как изменились ощущения уже не только в мизинцах, но и в безымянных пальцах. Напряжение рук возможно? Угу. Ну, можно их положить. Нет, Нет, но имеется в виду усилить концентрацию, напрягая. Не стоит, лучше просто внимание. Что делать, если правая рука больше, чем левая? Потому что она у вас рабочая. Средний палец. Указательный. большой и кисть. Прислушиваемся к ощущению во всей кисти, и пальцы, и ладони. Как мы можем охарактеризовать эти ощущения? Давайте обсудим. Пульсация. А? Угу. Так, так, так, так, так. Исация пошла. И... Женя небольшой. Женя, отлично. Так. История. Горячо. стало. То есть смотрите, ощущения у каждого свои. Это первое, что мы должны с вами выяснить. Так, я хочу спросить у наших интернет-друзей. Вы ощущения почувствовали? Да. Угу. Есть. У вас какие? Палкала, хорошо. Виталий, ничего не поняла. Еще раз. Чакрочки на руках открылись. Ну замечательно, спасибо, Виталий. Значит, смотрите, какая штука. Ощущения будут у каждого свои. Это первое, что мы должны запомнить. Если вам кто-то начнет рассказывать о том, что вы должны чувствовать, это абсолютнейшая профанация, ощущения очень индивидуальны, У вас разные тела, вот та самая единичка информации на уровне физического тела, она предопределяет, что чувствовать вы будете каждый своем. И поэтому давайте мы с вами запомним с самого начала. То, что вы чувствуете, то реально, то, что вам рассказали другие, что чувствуют они, это реально для них. Да? прислушиваемся только к собственным ощущениям и это есть незыблемый реальность еще раз концентрировали на руках полностью полностью вот на кистях еще раз полностью заполнили внимание кисти. можно все вместе можно по каждому пальчику в отдельности вот это ощущение наполненных рук называется включенные руки или состояние энергетических перчаток когда энергетический объем в кистях более повышен, чем во всем остальном теле. Что это дает? Большую чувствительность. Давайте мы сейчас с вами проверим, как эта большая чувствительность проявляется у нас. Мы медленно начнем сводить руки по отношению друг к другу, по направлению друг к другу. До того момента, пока не почувствуем, что руки не хотят больше идти. Для того, чтобы надо двинуться дальше, надо вроде как усилие над собой такое сделать, преодолеть некое сопротивление. Да? И вот нащупайте, где эта граница, которую надо преодолевать уже через сопротивление. Вот, да, вот она. Ага. И вроде проскочить-то можно, но вот как-то вот как будто вот что-то ну, не идет как. Да? Ага, вот оно. Вот это и есть границы вашего эфирного тела. Вот, смотрите на них. Границы вашего эфирного тела. Далеко ушли, проскочили границу. Еще раз сконцентрировались, закрыли глаза и видите. Медленно, медленно, медленно. Руки почувствуют сами. Не хочу больше идти, говорят руки, тяжело, надо делать усилия. Вот оно. Да? Угу. Замечательно. А теперь нащупали эту границу внимательно, держим на границе, очень важно, держим на границе. И смотрите на меня, пальчиком средним правой руки начинаем бить по границе левой руки, там, где вы ее нащупали, по границе. Тюк, тюк, тюк, тюк. Есть ощущение в ладони? Есть? Да, да, как будто вот вот да, вот поток воздуха туда тук тук тук тук тук, -тук бьется, энергия передает ближе ближе ближе ближе. Угу. Нащупайте вот эту вот плотную границу, да, и вот тогда сразу почувствуете тук. образом эфирное тело передает импульсы движения, оно считывает с окружающего пространства все, что происходит в нем, любой измененный статус. И эфирное тело подает в подсознание во весь объем информацию, насколько опасна или безопасна среда, в которой вы находитесь. Это понятно? Поэтому чем плотнее эфирное тело, чем более оно раскачиваемое, тем более оно сильно, тем более вы находитесь безопасности, эфирка, та самая интуиция, которая вам четко скажет, налево не ходи, там кирпич уходит, направо не ходи, там бандит с дрыном, ходи только прямо. Да? Вот это вот делает именно эфирное тело, оно вот этими импульсами передает сигналы в астральное тело, астрал их дешифрует и уже распаковывает для вас в нормальном масштабе, в нормальном ключе. Но это теория. Давайте мы с вами все-таки на практике попробуем это применить Что такое эфирное тело? Это когда в физическом много энергии. Как заставить физическое тело выработать много энергии? Так у нас есть закон, где внимание там и энергия, значит надо просто ему уделить внимание, причем не так как это описано в нашей культуре мыть его, стирать его, гладить его, кормить его. Да? перебьется. Другой у нас есть инструмент, наше собственное внимание. Давайте проделаем простое упражнение. Мы в медитации заполним вниманием тело и посмотрим, как изменится уровень ощущений, всего. Значит, прежде чем мы с вами приступим к этому упражнению, я бы хотела с вам сказать несколько правил проведения медитации, потому что возможно вы их